Если вы приобрели недвижимость с помощью материнского капитала и пенсионный фонд за вас данный займ уже закрыл, встает вопрос, как выделить доли всем членам семьи. В этом случае в первую очередь нужно обратиться к любому нотариусу, составить договор о выделении долей. Кстати, размер долей может быть абсолютно разный, так как законом нет ограничений по данным действиям. И следующим делом пройти в любой Росреестр либо МФЦ и зарегистрировать данный договор. Не забывайте, что это нужно сделать в течение 6 месяцев после того, как обременение будет снято.